Здравствуйте! Сегодня поговорим с вами о проводных машинках Волл, о проводных вибрационных машинках Волл и о их чудесных моторах. Волл не перестает писать на каждой упаковке, что у нас тут патентованный мотор, уникальный, неповторимый, ни у кого больше такого нет. И с каждым разом мотор у них становится все мощнее. Итак, давайте для начала начнем с машинки для дома. Машинка у Oxford Оксфорд позиционируется как домашняя машинка, но при этом Вол не забывает писать на упаковке, что ее мотор на 35% мощнее, чем у остальных машин. Хорошо, вскрываем, и что же мы здесь видим? Мы здесь видим самый обычный индукционный мотор, иногда его еще называют магнитный мотор, в принципе, когда я разбирал типы двигателей, я рассказывал уже подробно. Слабый, стрёмный, греется, шумит, частота 6000 движений в минуту. Хорошо, итак, эта машинка для дома. Здесь стоит самый простой мотор. Дальше идет начальная уровня профессиональная машинка. Wall Pro Clip. Снимаем. Что же мы видим? Мы видим, что ничего абсолютно не изменилось. Единственное, здесь у нас двигатель был заклеен прозрачным скотчем. Здесь у нас заклеен непрозрачным скотчем. Все. Других изменений нет. Ну и немножко изменились контуры корпуса. Как это влияет на работу? но ну, я подозреваю, что никак. Итак, двигатель V3000. Самый простой профессиональный двигатель от Wall, который является Одновременно и двигателем для домашних машинок WOL, который является самой допотопной моделью двигателя на машинках для стрижки электрических, наверное, вообще. Дальше это была у нас WOL Proclip. Дальше WOL Super Taper, мотор V5000, улучшенный мотор, который на 30% мощнее, чем V3000. Хопа, сняли. Давайте попробуем угадать, в чем же здесь отличие. Итак, катушка осталась та же самая. Все то же самое осталось, но обратите внимание, изменили форму магнитопровода. Сердечник, он же магнитопровод. Ну и рычаг, да, который приводит в движение у нас сам нож уже. Здесь появились выемки. Для чего? Мотор магнитный, то есть здесь протекает ток, возникает индукция. На магничивание притягивается у нас металлический рычаг к металлическому сердечнику. В воздухе магнитные волны, так это назовем, да, магнитное поле в воздухе очень быстро затухает. Поэтому чем меньше расстояние, тем лучше. А если посмотреть на этот двигатель V3000, то здесь расстояние у нас меняется. Да? Большое расстояние маленькое расстояние. Здесь же у нас расстояние никак не меняется. Здесь и здесь. За счет того, что они соприкасаются практически боками. Что приводит к улучшению проводимости электромагнитных волн. Да? Дальше. v 5000 это хорошо, но денег хочется еще больше. Давайте придумаем новый двигатель V9000, который на 40% мощнее, чем V5000. Итак, Ферри стала еще на 20% гуще, и мы получаем двигатель V9000. Что же изменилось? Хм, катушка та же самая, все то же самое, рычаги те же самые, но снова изменили форму магнитопровода. А, здесь у нас просто ступенечка, здесь конструкция по типу шип-паз. И не очень хорошо видно, здесь вот открыто, да, такой маленький бугорочек. А здесь же у нас магнитопровод, сердечник практически вот во всю ширину катушки. Насколько это влияет на мощность двигателя? Реально это влияет чуть больше, чем никак. Да, действительно, некоторое улучшение в работе существует но тем не менее, эти моторы остаются намного более слабыми, чем все остальные типы моторов. Чем пивотный мотор, вибрационный, ну и тем более, чем роторный или линейный мотор. А что еще необходимо здесь отметить? А моторчики довольно-таки слабенькие, довольно-таки шумные, тяжелые, нагреваются. То есть данная машинка она не очень подходит для снятия массы. Но, тем не менее, она очень надежна. Ломаться здесь практически нечему. То есть, здесь подвижная деталь это только вот этот рычаг, да, который, в общем-то, ну, ломаться в нем нечему. Кусок металла. Сам двигатель, статическая обмотка. Ничего при работе с ней не происходит. Итак, мы с вами посмотрели, что, в принципе, моторы... Машина Call практически ничем не отличается. Да, у них есть некоторые отличия между v 3000 и v 5000 Наверное, этот мотор должен работать все-таки немного плавнее. Но не надо забывать, что в индукционном моторе движение идет только в одну сторону за счет мотора. Притягивается за счет мотора в противоположную сторону. Движение всегда идет за счет возвратной пружины. Поэтому, как бы мы ни усиливали мотор, в обратную сторону нож у нас идет практически в холостую за счет пружины. Что у нас нивелирует практически любые изменения в конструкции магнитопровода и так далее. Итак, машинки в принципе хорошие. Надо понимать, что это двигатель начального уровня. В принципе неплохо подходит для работ по фейдингу. В принципе плохо подходит для работ по снятию массы но зато эту машинку можно купить один раз и навсегда меняя на ней только ножи а на этом пожалуй все если будут какие то еще вопросы по отличиям моторов, пишите в комментариях надеюсь все таки на видео было видно все это хорошо и наглядно на этом прощаемся подписывайтесь на наш youtube канал чтобы не пропустить новые видео вступайте в нашу группу вконтакте енот по стригу". Добавляйтесь в друзья ВКонтакте К пользователю E-Notepastrigun Если у вас есть какие-то Интересные вопросы и вы хотите поболтать Заходите на наш сайт e Постригун, Где вы можете подробно ознакомиться с характеристиками Всех рассмотренных машинок Глянуть какая на них сейчас цена Ну все, пока-пока